Привет! Добро пожаловать на канал MaxBag. Сегодня у нас будет обзор платных индикаторов по вашим же просьбам. Не особо мне нравится снимать этот формат, но раз вы набираете необходимое количество лайков, то почему бы не продолжать? Если, кстати, под этим роликом набираем снова более 300 лайков, то я продолжаю этот формат. В прошлом месяце вы меня просили проверить телеграм-бота, сигнального бота от одного из трейдеров, и я вам скажу то, что я был полностью разочарован. Там статистика полностью накручена. Там сигналы выдаются полностью на рандоме. Вход стоит 200 долларов. Комментарии под видеороликами накручены. Лайки также накручены. Полностью статистика сфальсифицирована. И чтобы вы понимали, сигналы там максимально-максимально плохие. Вход в группу стоит 200 долларов. Имя этого человека я даже называть не хочу, но помните, если вы увидите где-то телеграм-канал, в который вход стоит 200 долларов за сигналы, то помните, что это полный развод. Это никакой не робот, это просто человек, который выдает на шару просто так сигналы. У нас имеется первый индикатор на тест, это басик, ну как на тест, на обзор, я его не хочу тестить, все сами потом подробно уже увидите. Имеются у нас вот такие вот сделки, когда есть красный прямоугольник со стрелкой, берем на повышение, если бирюзовый прямоугольник и стрелка на понижение, то естественно сделки на понижение. Все выглядит достаточно просто, осталось только все это применить в своей торговле. Купил я его за 2500 рублей по промокоду «Октябрь» стоит он так три с половиной но за две с половиной получилось его взять что здесь очень круто то что есть уведомление на e-mail или мобильный телефон позже я об этом вам уже подробно расскажу имеется естественная инструкция и в инструкции есть очень интересный момент то что мало того что сигнал у нас подтверждается гистограммой именно вот этим вот моментом но еще нужно самому подтвердить уровнем поддержки или сопротивления это очень хороший хорошее замечание и при этом я так понимаю качество сигнала ну, намного станет выше То есть здесь в руководстве это прям написано И как видите, каждая ситуация По сути вообще круто отрабатывала Но мы-то с вами знаем все это И потом посмотрим уже на самих примерах Второй индикатор для тестов Это Shadow Pulse Наверное так называется, точно не знаю Стоит у нас, он уже гораздо выше 6400, но по промокоду я уже сам не помню нитро получился за 3700, то есть на 1300 даже дороже. Также имеется инструкция и все так же просто, то есть есть у нас уже уровни и от уровней берем на повышение. Естественно, если у нас формируется сигнал. Вроде как разобрались, переходим в терминал mt4. Ставятся индикаторы очень просто. Файл, открыть каталог данных, потом папка mql4 и в папку mql4 индикаторс мы с вами закидываем уже те индикаторы, которые нам прислали после оплаты. Вот папка mql4 и папка индикаторс В эту папку мы закидываем, после сохраняемся, выходим, вставка, индикаторы. И здесь мы уже с вами выбираем Shadow Pulse и наш индикатор Basic. На некоторые индикаторы я накидал только Basic, на некоторые Shadow добавил, на некоторых. Короче, рандом разбросал графики. И теперь давайте с вами посмотрим. Эти индикаторы у нас не перерисовывают сигналы, поэтому я не вижу смысла сидеть неделю и мне тестить. То есть мы с вами сможем все сигналы просто посмотреть на истории, какие они были и стоит по этим сигналам нам вообще... Торговать. Давайте с вами посмотрим. Первая ситуация у нас есть по Shadow Pulse. Если мы с вами видим первый вход, и здесь у нас получается, я так понимаю, плюс. Давайте уже не буду заострять внимание и будем примерно по три сигнальчика смотреть. Здесь у нас также получается плюс. Смотрим дальше. Здесь у нас также получается плюс. То есть три плюса на этой валютной паре мы уже с вами имеем. Давайте рандомно, может, откроем вот эту вот валютную пару. Так, сразу переключимся в конец и смотрим, листаем, листаем. Смотрите, как долго не было, кстати, сигналов по басику. Вот что я заметил, я уже до этого, кстати, смотрел на эти все графики, то, что по басику очень мало сигналов, но они довольно-таки точные. Если по шаду у нас много сигналов, то там они не особо точные, я бы сказал, то по басику очень много точных сигналов, но их довольно-таки мало. Вот сами видите, сколько времени прошло, а сигнала до сих пор нету. То есть он... Может очень редко приходить, но зато, если и есть сигнал, то он довольно-таки точный. Давайте еще посмотрим, покрутим. Вот еще один сигнал, кстати, видите, тоже получился. Ну и давайте еще один посмотрим просто вот так. Или здесь уже, вот видите, вообще нету сигналов. Есть, конечно, валютные пары, там, где очень много этих сигналов приходит, но есть те, на которых вообще почти нету сигналов. Давайте посмотрим этот. Здесь у нас стоит уже и басик, и индикатор shadow. Первая ситуация, смотрим по индикатору shadow, наверное так его называют, получается у нас тут плюс. Заходим после формирования этой свечи, вот у нас свечка на понижение, поэтому тут и получается в плюс. Хорошо, смотрим дальше, что у нас по этим ситуациям. Есть у нас опять сигнал. Вот сигналчик и смотрим. Тут у нас опять сформирована зеленая свечка, поэтому тут у нас также был вероятнее всего плюс. Смотрим дальше. Поехали. Тут у нас также будет плюс. Здесь у нас получится скорее всего минус, точнее не скорее всего, а минус. То есть 3 плюса минус. Дальше смотрим. Это у нас минус, это у нас плюс, это у нас минус. Ну сами понимаете, то есть на этой валютной паре уже так себе как-то отрабатывать. Тут у нас, кстати, отработало в плюс. Все хорошо. В этой моменте уже индикатор басик также плюс. Вот видите, по индикатору басик мы вот пока смотрим. Одни плюса. Вот здесь, кстати, по индикатору басик минус все-таки получилось. Ладно, давайте посмотрим дальше. Ну, давайте вот эту вот откроем валютную пару. Или, или какую, ребята? Какую открыть валютную пару, чтобы вы посмотрели? Ладно, давайте куда мышка попадет. Вот сюда. Давайте сейчас возьму, переведу в конец, что мы с вами тут видим. По индикатору басик есть вход, да, тут был плюс с гэпом, но это плюс. Здесь можно не считать, потому что это ночь. По shadow именно в это время не торгуется, но до 10 вечера. Хорошо, дальше смотрим. Есть сигнал по басику и здесь получается плюс. Сами видите, как все происходит по басику. Я уже сказал, довольно-таки мало входов, очень мало входов, но зато... Довольно-таки входы неплохие бывают. Так, смотрим с вами дальше, что у нас здесь есть. По шаду два сигнала, это у нас плюс, это у нас минус. Получается такая вот статистика. Дальше идем. Здесь у нас по Shadow плюс, здесь у нас по самому басику плюс и по шаду непонятно. Скорее всего плюс или минус, то есть скорее всего минус. Тут у нас точно плюс. Хорошо, давайте еще рассмотрим какую-нибудь валютную пару, я просто, ребят, даже не знаю, какие валютные пары смотреть, ну давайте вот эту, то есть я ж тут тоже не могу просто сидеть неделями тестировать все это, но это, ребят, глупо будет с моей стороны, поэтому давайте вот мы с вами посмотрим, как будто мы с вами тестировали, потому что индикаторы не перерисовывают, то есть там, где у нас была открытая сделка, там и открыта. Видите, очень долго не было сигналов. Имеется сигнал по индикатору басик. Он у нас один стоит. Есть по гистограмме вход. И здесь у нас также подтверждение вот этим вот прямоугольником желтым. Как видим, есть свечка на понижение, поэтому тут все закрывается четко в плюс. Смотрим дальше. Еще одна ситуация по басику. Также плюс. Это уже второй плюс в ряд. Третий плюс в ряд. Поехали дальше. Сколько интересных плюсиков в ряд было. Или все, вот видите, очень долго не было сигнала Тут у нас минус, но после перекрытия получается плюс Ну, по Мартингейлу, если идти Посмотрим еще Ладно, откроем вторую валютную пару Вот эту давайте сразу за ней посмотрим, что у нас здесь Так, эту ситуацию мы пропускаем, потому что она у нас уже идет после того времени После которого не нужно торговать или ставим как видите, очень долго не было реально сигналов Вообще прям очень долго Так, тут у нас плюс Тут у нас что? Тут у нас плюс, но такой себе хлипкий, тут довольно-таки хороший был плюс. Ну, обратно долго-долго нету сигналов. Тут у нас плюс довольно-таки хороший. Кстати, смотрите, именно на эту свечку дала. Именно вот так четко попала. То есть рост-рост, и как раз попала в эту свечку. Тут у нас также получается плюс. Ну блин, смотрите, вот по индикатору басик довольно-таки много плюсов. Я бы сказал, так, ну давайте еще может эту валютную пару посмотрим, и я думаю еще одну, и уже можно даже выводить какие-то итоги. Так, тут у нас также открыт один басик, смотрим, вот опять видите, очень долго нету сигналов, есть сигнал, это у нас плюс, есть сигнал, это у нас плюс, сигнал, скорее всего минус, на пинбаре либо возврат был бы, это у нас хороший плюс. Это у нас также хороший плюс. Блин, смотрите, вот реально индикатор басик, если бы мы торговали, то было бы хорошо. Но правда ждать сигналы это очень, наверное, такое себе дело, если честно. Так, тут у нас получается плюс, но в этой ситуации мы не торгуем. Ладно, и что у нас здесь? Тут также плюс. Ну, я надеюсь, вы сами поняли. Тут у нас непонятно, скорее всего, плюс после перекрытия индикатор басик довольно-таки неплохой. И этот еще график откроем, тут имеется плюс по shadow, тут у нас имеется плюс, блин, вот смотрите, ребят, и, и вот что вам говорить, я вам открыл, показал всю историю, какая история есть, такая есть, тут у нас что по индикатору, тут у нас минус, тут у нас, скорее всего, минус, но по перекрытию плюс, тут у нас минус. Ну вот по индикатору басик, мне кажется, немножко результаты получше. Ну, конечно, там уже сигналы поменьше идут. Еще я вот видел в инструкции басика то, что там можно... Именно как его добавить? Можно увеличить количество сигналов, если уменьшить сам период в басике. То есть, когда мы вот вместо этого значения ставим там значение, например, 40-30, я уже пробовал. Конечно, там точность очень сильно падает, вот как вы видите. То есть, тут точность вроде бы неплохая, но я вот смотрел сам лично на графике, и там, я вам скажу, точность довольно-таки сильно падает. Но количество сигналов за день увеличивается в раз 10 так точно. Ну, по сути, ребят, я не знаю, я вам ни в коем случае не советую покупать какой-либо индикатор, торгуйте всегда своим умом. Я лично люблю торговать по теханализу, мне это доставляет удовольствие, а торговать по индикаторам, это, конечно, дело такое, знаете, неблагодарное. То есть, если вы торгуете по индикаторам, то каждую ситуацию необходимо подтверждать каким-либо теханализом. Вот если в этой ситуации мы бы с вами торговали, то здесь можно было бы подтвердить эту ситуацию уровнем сопротивления То есть тут вполне логично, то, что да, есть у нас вход Плюс уровень сопротивления зеркальный Поэтому можно было заходить на понижение Также и с индикатором shadow если бы брали эту сделку, тут можно от линии тренда взять. То есть тут, по сути, ребят, неплохо. Но я вам говорю, я ни в коем случае вам не советую покупать индикаторы. Это не какая-то финансовая рекомендация. Все, смотрите сами. Вы у меня просите проверять эти индикаторы, я вот проверяю. Конечно, я бы мог тестировать, сидеть неделю, там месяц торговать. Но у нас эти индикаторы, повторюсь, не перерисовывают. Поэтому у меня нет смысла сейчас сидеть и как-то там вот несколько дней сидеть это все как-то тестировать, но смотрите сами во всяком случае индикаторы платные я вам скинуть так не могу вы уже сами видели то, что на сайте там написано, если скинуть там за авторские права можно залететь но ребят, помните то, что есть вот эти вот сигнальные боты, это все ерунда эти индикаторы, это как бы тоже вот хорошо, если от вас нету Система для торговли, да, возможно, вот можно купить такой вот индюк там буквально за 30-50 долларов и его юзать, то есть пользоваться, я думаю, вполне себе будет неплохо. Но если у вас есть уже система наработанная, вы там торгуете строго по теханализу, то, естественно, торгуете и дальше по теханализу, вам не нужны никакие там дополнительные индикаторы. И вы это все перерастете и поймете то, что вот лучше, да, по теханализу. Но если вы ленивый, как бы, там не особо хотите разбираться в этом всем, то вот. Допустим, тот же басик берете, покупаете, он 2,5 всего лишь стоит ну и пытаетесь как-то заработать. Но вам говорю, ребята, сигналов вы сами заметили маловато, приходится ждать. Так что решайте все сами. Ладно, большое вам спасибо за просмотр, за вашу поддержку. Пишите, что думаете по этому поводу обязательно в телеграм. Переходите, подписывайтесь, потому что я, скорее всего, буду там даже писать о результатах, если и буду тестировать. Большое спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.